Его величество танец правит бал на сцене Большого театра. Премьерные спектакли, нашумевшие постановки и масштабные гастроли театра «Астана-балет». Фестиваль в ритме танца собирает друзей. С 11 по 18 июня. Балетное лето в Большом.